Затонировали мы предварительно холст. Он уже практически подсох, но даже то, что он не появляется белый холст, уже достаточно. Беру черный. Беру охру. Охра даст эффект разбела. Тоже дам это смещение в эту сторону и от чего бы можно было начать от оси фигуры фигура почти упирается в край у него она по, по центру с легким смещением влево я чуть больше сместил тут возникла идея шарфики и в руку подсунуть Расширяюсь потихоньку. Потихоньку расширяюсь. Ищу силуэт. Подбородок как раз нависает. Вот он, подбородочек наш. Как раз нависает над плечиком, над острием плеча. Грудь вышла вперед. Дальше далее, а это уже середина, значит нужно увеличить все это и головочку и все остальное увеличить Ручка вертикально с легким уклоном. И художники всегда делают э, с небольшим уклоном. То есть, вот просто параллельно вертикали лучше не делать. И, как видите, у него легкий уклон есть. В продолжении руки. Юбка. выступает мощно бедро, тоже линии расходятся, не, не являются собой вертикаль. Так, сейчас немного намечу головочку, чтобы появился эффект соразмерности головы и тела разбил кадмия кадмия с охрой так и бирюзовенький беру мощный разбел бирюзового густо беру и вычитанием вычитание достраиваю фигуру усиливает темность этого места щель это чуть-чуть с красненкой, поскольку там нет покрашенной покра э, крашеной не, ресницы крашены а там нет этой красной э, крашенности поэтому там цвет тела, а цвет тела в щелях несколько краснит высветление вы видите идет этапами следующий вот идет этап высветления напускает этот рефлекс голубого нахально это красиво у него из картины в картину. Мощная, черно-синяя. Очень большие радужки. Переборчик. Здесь продолжается тело, которое переходит в ухо. Волосы сделаем. Так. Что-что Вот предыдущий рисунок у нас обнажился. Чем мы зрешь, используем технические трюки. Ты сейчас видела, как от того, что у нас рисунок был брошен, и если бы он еще и успел бы высохнуть, то мы могли бы вообще все, что угодно. Вот. В том смысле, что всегда можно снова вернуть, когда увлекся и начал мазать, если промахиваться. Правда, другой хотел, ну, ладно, пусть был ну пусть другой, но только его надо дать. Потому что должна проявиться эта mm -hmm. читабельность силуэта. Mm -hmm. Тоже вот какие-то такие махра над... Uh -huh. Тоже вот можно оставлять это uh -huh. Как эффект закругленности Как эффект поиска рисунка Может, так. Реже, реже <звы> В частности, эта складочка подчеркивает Локоток Здесь он чуть-чуть фиксирует локоток. Упавшая тень, которая у него хитренько упала с другой стороны. Здесь теневая с этой стороны, а здесь mm -hmm. почему-то с этой стороны. Но он нас обманул за... на наши же благо. Растительный орнамент можно сначала найти прежде чем закрашивать его, чтобы не пришлось ошибки поправлять, потому что сейчас поправляются ошибки легко на этом этапе. На вот этом этапе. Угу. Ну немножечко вот эту вот да, лохматенькость. Да, И теперь снова чуть-чуть прочертить. Чуть-чуть. Uh -huh. Учитываем анатомический анатомический рисунок. То есть не, не игнорируем э, пятнышки, показывающие мышцы. Не ленимся их подмечать. подобен себе то есть поэтому надо умудриться сохранить некую приблизительность для того чтобы не сойти с ума именно с, с, с портретами своих можно так сойти Имейте это в виду. Так, хорошо. Ну, вот такой портрет. Пробуйте. На мой взгляд, очень интересная задача.